Как в игре Clash of Clans фармить в 3 раза быстрее, чем мы это делаем на самом деле. Всем привет, с вами Мугивара. И перед началом я бы хотел напомнить, что под прошлым видеороликом я запустил конкурс, что последний комментарий, тот, кто напишет, будет со мной играть в испытание на бесплатный спрейчик в 3 на 3 с твинка. Так что обязательно по ссылке внизу переходите и пишите свой комментарий, чтобы я смог с вами сыграть, если хотите. В принципе... По остальным нюансам, когда э, с, э, я вам завтра объясню, как свяжусь с победителем. вот Давайте перед началом видеоролика прожмем лайкосик и подпишемся на канал, ведь я стараюсь. И погнали! Для того, чтобы быстро фармить, вам необходимо играть супервоином коварных гоблин. Сейчас вам расскажу почему, но самое главное в игре это не... А, так сказать, количество воинов Вот, например, показываю лучницы и, и варвары Они, конечно же, в количестве много, но они неэффективны а, Самое важное это эффективность И в коварных гоблинах это самое важное Так как ресурсы они забирают в два раза быстрее Так как, ну, урон, видите, их 2 а Их надо затрачивать на зачистку всяких сборщиков и хранилищ намного меньше а шахтеры, например, которые тоже быстро строятся и у них количество нормально, по эффективности тоже неплохо. Но самое главное, что нужно с ними использовать зелье. Зелье, лечение, которое без них шахтеры просто умирают. И давайте перейдем сразу же к самому главному, как фармить. Сначала хочу сказать, что я сижу в мастере и здесь фарма не очень много, но такие базы встречаются очень часто. И за счет них я и поднялся в мастер. Просто в дырочке, дырочка в базе, и мы забираем главную ратушу. И мы теперь не сможем войти в минус, так как мы забрали одну звезду. И в следующем моменте мы просто по одному гоблину высаживаем на каждый сборщик. И фармим так эликсир, либо золото. У меня уже эликсир фуловый. Я не знаю, зачем я отправляю гоблинов на хранилище эликсира, но это уже... Мои проблемы, в принципе, у меня уже флоу ресурсы, рабочий занят, и девать их некуда. Просто показываю, как правильно им атаковать. В общем, по нюансам, посмотрите, сколько у меня гоблинов всего затрачено. 30 штучек. И я уже практически всю базу почистил, не вошел в минус. И если так подрассчитать, то на каждую катку по 30 юнитов. И... Я собрал примерно по 300 тысяч каждых ресурсов. Если умножить, то будет миллион за три катки. Того, э, миллион золота и эликсира за три катки. Я думаю, это очень круто. Еще и Дарк, к тому же, э, очень быстро фармится. Буквально за 25 тысяч стоит на три дня. А я уже за один день нафармил 64. Или там? 64, да, Дарка. Это очень быстро, и я думаю, что вы понимаете, в чем разница. Следующая катка. И здесь мы видим такую же расстановочку почти, что внутри есть дырка, за счет которой мы сможем забрать ратушу, опять же, без труда. Забираем по краям сборщики эликсиров и дарка вместе с золотом. Мы уже все зафармили вообще абсолютно. У меня практически все фуловое по ресурсикам. И... Я потратил буквально 20 юнитов, и можно уже завершать матч, но я хочу, э, так сказать, войти в плюс по кубкам и забрать ратушу. Сейчас вы увидите как. И самый главный второй момент, это зелье прыжка, джампад. Э, Мы его кидаем посередине, сейчас вы узнаете почему. Сначала я пытаюсь забрать ратушу. Мы используем джапа для того, чтобы забирать за забором всякие там хранилища, либо ратушу саму. Это очень круто. И забираем также дарк. Просто забираем хранилище и воруем весь дарк абсолютно. Под ноль. Мы получаем за эту каточку 4800 дарка и по 700 тысяч каждых ресурсиков. Просто восстанавливаем дальше войска, остается всего лишь 400 тысяч золота. Находим сразу же базу и просто почищаем всю. Сейчас вы наглядно заметите, как здесь уже забирать главную ратушу, ведь она стоит за двумя заборами. Это очень далеко достаточно. Вот Почищаю по краям сборщики и сейчас начнется атака. Для начала нам нужно забрать с правой стороны немножечко хранилище эликсира, так как оно будет нам мешать пройти к главной ратуше. Все, я убедился в том, что цель именно ратуша, выпустив один гоблин, и дальше выпускаю в три линии гоблинов, и за ними Вардена прожимаю способность, и за счет нее мы забираем спокойненько ратушу. Видите, я хранителя оставил, у него full HP. Оно вообще не тратится, если правильно его юзать. И вот за несколько атак мы практически нафармили 2 миллиона. Буквально за 10 минут. Вы теперь, надеюсь, понимаете, в чем суть и разница между гоблинами и шахтерами, которые в видео я прошлое фармил ими. Ну, думаю, за это лайкосик и подписочку вы поставите. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.